Данное видео создано в чьи, развлекательных поживи, целях, все показанное сан. сегодня по изкарлупский. Трэг. А мы семечек. А мне Здравствуйте, ребятки. В этом видео вы не увидите, как я зарабатываю на помойках, но вы увидите, как я научу человека, который живет на помойке, зарабатывать на помойках. Чтоб он не жил на улице и занимался любимым делом и зарабатывал. Его зовут Дима, и я с ним познакомился месяца два назад. Вы, кстати, его точно по-любому видели, потому что я его показывал в своих роликах. И все это время я думал, как ему помочь, ведь скоро зима, а на улице опасно находиться в ребятке. И я решил, что я не просто дам ему денег на жилье, а научу эти деньги зарабатывать и ставить цели. Ну а выйдет у меня это или нет, давайте же посмотрим в ребятушечки. Сейчас утро, и я выезжаю к Димочке, и будем знакомиться. Привет. Привет. Привет. Пришли ну? помогать мне распределять бутылки. Ну типа того, да. А, нет, я понял, запах еды просто вас сюда. Uh -huh. а, кстати, а что это за еда? Это вот дарители приносят еду мне. Mm -hmm. То есть... Это сейчас принесли. Да, это сейчас мне принесли. Вот так вот. У нас тут хлеб. У нас тут... А угостишь чем-нибудь меня? А почему а бы нет? Урочка. Огурчик можно? Для огурчик Сто лет не ел огурчиков. А вот. Солененький. Хрустящий, но да. очень соленый. Дим, расскажи о себе, почему ты вот оказался на улице, почему ты выбрал такое место жительства, именно помойку. У тебя есть жилье вообще в семье? Своего нет жилья. Угу. Жилье, ну, мамина квартира. Я живу с сестрой, с мамой. У нас три человека в трехкомнатной квартире. Угу. Как бы вообще нет повода, да, чтобы куда-то сваливать чего-то. Ну, вот по таким средним таким меркам российским. Как бы не самый худший случай. <с> три комнаты, три человека. У тебя была своя комната? Она да? и есть сейчас. Есть? Да. А почему ты переехал на помойку? Ну, во-первых, три неработающих человека живут на пенсию одно, одного пенсионера. Твоей мамы? Да. Угу. Проще говоря, 12 тысяч пенсия. И три человека живут. Из нее, начну заплатить за, за, за жилье трехкомнатное и так далее, и так далее. А на остатки мы можем как бы рассчитывать, что это, что это мы можем кушать. В общем, проще говоря, там, там стало голодно. В квартире с мамой стало просто голодно. Ну, я не доедал, я постоянно скандалил. Я говорю, слушай, ну, блин, хорошо, ты думаешь, вот как. Я, я за сегодня, ну, я в конце дня маме говорю, вот я за сегодня съел. Смотри, на завтрак вот это, да, ты мне дала, на обед вот это. Угу. Сейчас вот я тоже вот, вот чай, чай попил там, с булочкой, все как бы, ты думаешь, это нормально, говорю? Мне, говорю, взрослому мужчине, это, это нормально, это только чтобы дома перемещаться по квартире, вот, и только чтобы тапочки переставлять, угу. и все, говорю. больше у меня нет энергии просто, понимаешь? Мне нужна еда нормальная, у тебя нет ни мяса, ничего. Ну а сейчас на помойке, получается, питаешься я и так, не Я сказал так, я, я иду на улицу, я буду жить на улице, все. Но я понимал, я давно мусорками занимаюсь, очень давно, уже лет 17. Вот. Угу. Так просто ты до этого в квартире жил и в квартиру это да, Из квартиры приносил. я выходил в ежедневные рейды, выхожу из квартиры, вот, у меня хабари с собой, фонарики, всякая фигня, там термос с чаем, все, кусочек там, хлеба, ну, и, а потом вообще, и даже это перестал, когда я начал, уже перешел грань брезгливости и начал есть с мусорок, я даже перестал с собой брать вот это все. Uh -huh. Зачем это брать, таскать из дома, если все здесь есть, готовое. Попадается много продуктов. Ну да. Напитка продуктов. Только вот брезгливость надо преодолеть. Когда я с этим справился, все, все стало на свои места. Все. Я выхожу в рейды и, и понеслась. Uh -huh. Лазь собираю, собираю. До утра. Утром я все скидываю, потому что с 7 утра уже можно можно сдавать. Почему не работаешь, да? Как бы. Да, такое напрашивается, напрашивается вопрос, да. Работать я никогда особо не стремился. Не то, что я не люблю. Нет, люблю, но не стремился. Вот. как не знаю. Мне не нравится подчиняться, мне нравятся коллективы. Мне проще одному что-то делать, самому себе назначать какие-то объемы, самому себе, сам, самого себя спрашивать. И это спрашивать. такое. Слушай, так у нас много общего, потому что эта тема склоняется к бизнесу, то есть твое мнение, вот это, оно склоняется к тому, что тебе нужно каким-то бизнесом заниматься, чтобы ну, ты бизнесом, сам себя начальником был. Бизнесом это громко, хотя бы какой-то коммерции для начала. Ну, просто? В принципе, то, да. чем ты здесь занимаешься, я так понимаю, ты собираешь бутылки, банки, вот у тебя мешок банок, Это все просто, макулатура. вот 5 баков, я их... Выдаиваю. Вздаивая? Да, просто пять вот и... мусорных баков. Все, я никуда не хожу. Ни, ни на соседние мусорке, ни щетку. Не просто не успеваю. Вот. Пять баков. И мне надо успевать до того, как коммунальщики вывозят. Их два раза в день вывозят. Утром и потом в обед. И, короче, если я хочу нормально что-то понасмыкать, я должен постоянно там вот быть головой вниз в этих баках. Все. Иначе так. Если я поленился, приезжают в обед, хопа, меня обнулили. Все баки до донышка пустые. ничего mm -hmm. как бы. И сидишь, жди, пока... Опять люди понесут что-нибудь, да? Ну да. Поэтому надо с утра уже. Ты это вот заряжаться? Ты вот это копишь, потом сдаешь как-то, возишь на чем-то, да, на металлоприемку, Я на таскаю, Да, или пешком я таскаю, потому что, блин, экономия на всем идет. Ну это я для себя, давно уже просто так решил, что транспортом городским я не пользуюсь. Угу. Ну как бы вот принципиально не пользуюсь. На опыты. чем ты возишь бутылки? На себе. Там. Я а, ношу на себе. 50... Прям да, 25 бутылок в одну руку, 25 в другую. Вот так, да, я и... за один раз спокойно несу. Вот как просто баланс. Угу. Здесь и здесь поровну. Все. 50 штуки я несу, по 2 рубля я сдаю. 100 рублей ко мне за, за одну ходку капает в карман. Две ходки, значит, 200 рублей. Если три ходки я успеваю в день, значит, соответственно, 300 рублей. Ну, тебе тележка, наверное, не помешала бы, да, какая-то, чтобы подтвердить. Ну, удивишься, попроще. наверное, если я тебе сейчас... Если ты услышишь что... следующую информацию. С тележкой я иду гораздо дольше, ага. да? потому что у нас урбанизм, хоть в принципе в городе такой крутой, он продуман, все там, да, там для мамаш с колясками, там, угу. типа. вот. ну и в том числе для таких тележек бабушковых. Вот. Но блин, вот это подпрыгивание на каждой кочке, вот это вот непонятно озирание, перекинулась она или нет, то есть, все, получается, что я так иду час 40 пешком, с тележкой два двадцать, примерно. Еще вопрос, а ты вот, то, что когда э, рылся в помойках и жил дома, ты вот эти все вещи тоже так стаскивал в дом? Ну, у тебя там склад в доме? Вот, Сейчас. Если честно, у меня комната захламлена так, что моя, ага. моя конкретно. Что там просто, ну, в общем. Пройти можно там? Пройти можно тут по вещам. А, то все, есть, я понял. Прямо ты идешь по вещам. Вот, перешагиваешь, то есть это все вот так вот, то есть баланс даже но это, невозможно. Это получается синдром плюшки на тебя? Ну, мать считает, что это болезнь, что я больной человек, но снисходительно ко мне, поскольку я ее ребенок, ну, сыночка любимая, ну, как бы, ну, что делать? Ну, вот так вот, накрыла, к 50 годам сыночку накрыла окончательно. Тебе сколько сейчас лет? 48 с половиной. Понял. Ну, это патологическое накопительство называется. Ну, видимо, ну. так, да, то есть... Хотя, например, я могу также своими руками перебрать, все это выбросить. То есть mm -hmm. это, это не до истерики, что там меня начнут, как сказать, меня привяжут к батареи, и придут какие-то таджики, все будут выносить, а я буду в истерике биться. А, -а, -а не трогайте мой мусор. Да? Ну, ты как бы с легкостью, да, можно так сказать, избавляешься от вещей, которые вот ты складываешь. Ну, не так, что с легкостью, потому что. Ты их продаешь? Нет. В этом смысле я беспомощный. Я не умею ничего это делать. За сколько а, ты накопил вот это вот все? Ну, вот эти бутылки, сколько ты их собирал? Месяц больше? Около месяца, да. Угу. Это при том, что я еще периодически все-таки сдаю. Но сдаю я вот сколько? Ну, 50 бутылок в день, допустим. Угу. А их приплывает 80 в день. Угу. Ну, к примеру. И, и куда? Получается, то есть перехлёст. Что толку, что я сдал 50, если их сегодня 85 добавилось. Приход бутылок больше, чем уход. А можешь нам показать свои запасы, что ты тут накопил? Да получается все, что у тебя здесь находится, это все с одной помойки. С вот с этой. Ой, Посмотрим mm. твои запасы находок. А вот тут у тебя тоже бутылки всякие. Это стеклянная, да, бутылки. Макулатура, металлолом, смотрю, лежит. Да. О, даже протеин есть. А был, только банка. Был уставили. протеин, да. Был протеин. Мне пацаны мелкие пришли, сказали, о, классно, протеин. И начали пускать его бомбочки, пускать вверх в воздух. Я говорю, вы что, снег не устраиваете здесь? Okay. А это что такое? Не знаю, это какой-то тренажер, видимо, кто-то для своего ребенка сделал. А, Нет? мелкую моторику мелкую развивать? Мелкую моторику развивать, да. Бринь-бринь, бринь-бринь. Балдеть. Да. Тут выключатель, вот это шарик, да. дверца такая. Дверцы две штучки. Интересная. будет эта штучка. Да. Значит, вот это да, засунул. Вот это засунул. Это поперекидывал. колесико а? подергал. колесико поворотная колесико фиксированное. Уже уже уже лучше. Круг для фитнеса, для да. пресса. Для пресса. Вот сушим, кстати, сушилка целая абсолютно угу. Может а как ты вот металл хочешь сдавать, если у тебя нет транспорта? Как это в руках все таскать? Конечно, вот она приемка здесь. Буквально даже, даже не надо никуда переходить. А рядом? Да. И также там я баночки там же сдаю. Поэтому, ну блин, что тут такого? Я 10 килограмм несу баночек всего. 700 баночек это 10 килограмм всего по весу. Угу. За них дают 500 рублей. Кстати, вот интересный вопрос которую, я думаю, многих будет интересовать, тебя вообще здесь не выгоняют. Вот ты как бы сюда приехал, тут же вот эти вот помещения, да, они были пустые. Вот фотка, ребят, это мусорный бак этот, как, был, как он выглядел до этого. Сейчас вот ты тут склад устроил, что вообще жильцы говорят по этому поводу? Жильцы вообще разные мнения имеют. Они диаметрально противоположные мнения. От, ой, как здорово, вы нашли новое применение для вот этих вот Угу. до другого мнения. Какого черта вы захламили все, убирайте все нафиг. Чего вы себе позволяете? Я вот, кстати, перед съемкой пообщался тут на лавочке с бабушкой. Она вообще хорошего тем мнения. Она сказала, что ты молодец, что ты здесь убираешься. Я спросил, а дворникам ты мешаешь, нет? Она говорит: да нет, дворники у нас чисто возле подъездов убирают, а вот тут, где помойка, они не убирают. Тут да, ты убираешься. Именно там. это я и.. и, и... Говорил, потому что ну, я тоже, мне, мне тоже было, поначалу было странно. Я думал, что здесь все равно кто-то будет убирать. Нет, шло время, здесь никто не убирал. застрались капитально. Вышел желез, говорит, я тебе даю 500 рублей, убери вот эту парковку нам, пожалуйста. Угу. Прямо возьми до, до, до асфальта все участие. А там были наплывы грязевые. Угу. Наплывы грязевые, то есть ну, грязь вот из этих люков. Угу. И потом вода ушла, грязь осталась. И машины ставили прямо в эту грязь. Прикинь, да, ты приезжаешь, ты паркуешься, ты уже почти дома, выходишь из машины и попадаешь копытами в грязь. И эту грязь ты несешь домой по-любому. Ну, в общем, один человек-энтузиаст заплатил, все, я все вылезал там, теперь там люди становятся ногами на угу. Грязи там больше нет. Ну до, да, тут ну, чистота, порядок. До следующего потопа. А потому вот что? зима скоро будет, как ты будешь здесь жить? Я так понимаю, ты вообще сидя сейчас спишь, потому что да, тебя уже да. хлам вытесняет. Я спил космонавт все... в космическом корабле. Я, я вот примерно так и представлял, что первый космический корабль был вот, так, вот такой тесный, сука, и вот, вот, такой вот, вот такой неудобный. Вот. Просто тебе надо это расслабить куда-то, потому что Мне тебе там рассламить. уже и спать негде. Элементарно надо расслабить, да, и все как бы. Сидя спать, ну это уже... Это да. жестоко, Ты да. вообще понимаешь, что тебя помойка уже вот это вот вытесняет, что тебе уже понимаю, скоро тут спать не да. Что я ее вылизываю как свою собственную уже... По факту ты как заложник вот этой помойки. По сути так, да. Я, когда... Ты когда отходишь отсюда, у тебя воруют, да, постоянно. То <связан> есть ты когда идешь на металлоприемку, да, там сдавать металл или сеплотару Я уже понимаю, да, что вот с этим, с этим я скорее всего расстанусь, когда приду и Когда прихожу, смотрю, опа, подтвердилось или не подтвердилось, удивляешься угу. тому и другому Как бы рулетка, да, такая, да, да, украдут, да, да. не украдут Да что там говорить, у меня же туалета здесь нету Мне же в туалет по большому сходить 40 минут примерно, 30 минут Я хожу в соседний район, там гаражи туда-сюда ага. вот. И там можно спокойно посидеть, подумать, вот кстати, но, да, хотя вот этот вопрос. Но не гадит, опять же. Ну, ты даже, ты мне рассказывал до этого, что ты в пакет это все Да, двойной, ну, а двойной пакет, потом завязывается. Есть, да, не Салфет... просто загорожить. Салфетки ребят. туда же, все. У -у -у. То есть ты после себя ничего не оставляешь. Вообще, да. ну, ты капец какой то Там молодец. мусорка рядом, все. Вот обычно такая же мусорка. Просто чей-то пакет ты свое Г положил угу. и завязал еще этот пакет, чтобы свое Г никуда не... не а по-маленькому, я так понял, бутылки? Бутылка только так. Нигде, угу. никакие углы не отсыкать, ничего, чтобы нигде, ничего мною, чтобы тут не пахло. Есть, потому что ну, это будет вообще жопа тогда. Дима, можешь наглядно сейчас показать вот как ты спишь? Необходимо в эту капсулу залечь. Для этого значит берется куртка, потому что уже холодно. Надевается чуть ну типа скафандр, надевается капюшон, мой штатный капюшон, где он там, надевается сюда, а потом надевается еще вот такой капюшон, а чьи это дубленки, дубленки я не видел, но зато смотрите какая красота все надеваются перчатки потому что это ночь это холодно сейчас уже ночью сколько минус 8 наверное. Ой, ну, я плюс не знаю, 8 да, где-то так плюс 8 да сейчас ночь все застегиваемся нафиг зачихляемся, потому что по-другому никак и самое важное теперь здесь значит все очень сейчас тесно Потому что хлам меня вытесняет потихонечку. Вот. Скоро хлам тут будет жить, а я буду где-то в другом месте. Теперь, значит, получается, нужно угнездиться вот, вот, вот, вот в эту ячейку. Вот, видите, вот это тесное пространство. Это все, что у меня для сна есть. Больше... До, до этого у тебя места-то побольше было. Вон там, до этого вдоль, вдоль той стены... Место. Вон там сейчас видно кусочек дивана. А угу. так он был, был свободный. Ну, а сейчас вот такие условия. Теперь там хлам отдыхает. А я, а я, получается, вынужден вот так. Вот так раз. Полное погружение. Все. Я как космонавт. Капец. Еще, еще этот самый люк. Я вам помашу через, через, через иллюминатор. Вот в таком состоянии. Повернуться практически невозможно никак. Зато если что-то я услышал, какой-то шум, я могу быстро отреагировать. Оп, и все. Я уже здесь. Я вижу человека, который здесь роется. И что он берет? По ночам ну, мешает спать а кто-то приходит сюда? Постоянно, с двух до пяти, это самое воровское время, с двух до пяти. Угу. Всякие ловители чужого имущества, любители что-нибудь стырить, беззаконно что-то взять. Воруют продукты, воруют теплые вещи, воруют все, что плохо лежит. А вот у тебя тут еда, кстати. Да, здесь разные дарители и дарительницы. Это вот тебе тетя принесла, вот, этого. мы да. ее не сняли, но я видел. Да. Ну, колбаса вроде живая. Музыкальный супчик горохуевый. Кстати, в точку, что он музыкальный, потому что горох делает музыку классную. Я люблю музыкальный суп. О, смотри, лук, ну типа для витаминов. И полбатона хлеба. Ну, вот. Неплохо, слушай, а тебе тут заботятся а самое, люди. А самое интересное, ты, ты ложка, ребята. Мужик mm. бы, если принес, он бы не додумался положить ложку. Ну я, да. бы, я бы ел бы вот так, жменькой. А женщина? Ну, это женщина. Ну, видишь, какие заботы. А, ты понимаешь? Я, я вообще, е... знаешь, так рад тому, что типа тут очень много людей адекватных и все тебя как-то поддерживают. Каждый по-разному. Да? А Кто-то подкармливает. А уж я как рад. Это просто даже... Так, а здесь у идет? тебя в мешках вещи, да. Здесь металл. Электроника какая-то. Здесь металл, потому что металл чаще всего тырит. Ага. Я задолбался. Когда он просто лежит, он доступен. Там потянули, там потянули, там украли все. Я есть... его... Сделал вот в одном огромном мешке, и теперь получается, он как органайзер этот мешок работает. То есть, он объединил много маленьких предметов, но все они металлические. Все, и чтобы их не тянули, вот они теперь вот в таком кубле. А ты, кстати, выпиваешь ну, алкоголь? Я перед могу 30-50 ну, грамм. Чтоб не холодно да, было, ну, ну, для согрева. Еще, еще знаешь, за чего, чтоб хоть какое-то еще дополнительное впечатление от этого дня уходящего получить, вот вкусовое. Вот, вот вот как-то ну, побаловать себя, поблагодарить себя за то, что я сегодня работал, за то, что я сегодня, ну, довольно был успешен, вот. просто как-то вот, ну, вообще, да, кстати, я не шугаюсь с алкоголем, он для меня нормальный продукт питания, я его считаю нормальным, естественным продуктом питания. Ну, ты в меру пьешь, я понял, да, это очень да. круто. Обычно люди, которые живут на улице, да, там бомжуют, да, они сбиваются, знаю. Знаю. пьют как не в себя, там, всякие фунфырики, там, Фунфы, и так далее, да. стойки. Ас асепталин, всякие вот эти вот, которые сейчас продаются в аптеках для, как антисептические. У Все. тебя совершенно другая история, у тебя получается, ну, болезнь, синдром накопительства. И вот. эта болезнь, короче, она меня из естественной квартиры, в которую я засрал уже, ну, из естественной комнаты, выгнала теперь на улицу. Я нашел пространство на улице и начал его активно засирать. Uh -huh. Вот я почти добился цели. Еще чуть-чуть, и тут мне уже места не будет. Тут будет просто, блин, хлам, хламотека будет. Просто хламотека будет. Вот видишь, мадам из библиотеки принесла мне чай-кипяток. Самое, ну, самое большое неудобство уличной жизни, что у меня нет доступа к кипятку. К электричеству, ладно, я уже как-то подумал, ну, что мне нужно от электричества. Ну, посмотреть телевизор, ладно. Бог с ним, я смогу без телевизора. Ну, зарядить телефон, ладно. Я уже без телефона живу 4 месяца. Вот. Собственно, электричество даже не настолько мне нужно, сколько вот кипяток нужен. Доступа к кипятку нет у меня нигде. Слушай, у меня вопрос вот по поводу мамы. Она вообще знает, что ты вот именно здесь находишься? Да. Она приходила сюда? Нет, не приходила. Она знает именно, что я в том районе, где я снимал когда-то гараж. В этом году человек захотел гараж этот продать ага. и говорит, ну, друг, давай ты съедешь, короче, куда-нибудь. Вот. Я тебе предупреждаю, что, в общем, заранее предупреждаю, ты занимаешься прям поиском, прям плотненько. Вот. Мне нужно, чтобы ты гараж освободил, все. Вот таким образом у меня в один год как бы совпало все. Что я ушел жить на улицу, и меня еще поперли с гаража. Ну, ты там планировал как бы жить, да? Я планировал, что да, гаражом я буду пользоваться, буду пользоваться, он мне будет как подспорье хорошее, что я буду там и спать, и все, в общем, и бытовые вопросы решать, да? Вот, то есть не где-то, где-то там за, за забором гадить, да, что я там себе организую все вообще, вот маленькая, как маленькая квартира будет. Вот. Все будет в гараже, понимаешь, я кушать буду там и мыться буду там, пусть это не такое полноценное мытье, как в квартире, да, благоустроенной, но это будет хотя бы хоть какой-то отдаленно напоминающийся, то есть хотя бы гигиена будет. В итоге получается, что все, я круто решился гаража, вот, меня, в общем, и у меня не получилось найти замену ему. Кстати, вот по поводу гаража, у меня в Питере тоже был гараж, я, по-моему, его выкупил. Многие ребята знают, как я его обустроил. Угу. То есть, если бы у тебя появился какой-то гараж, даже вот за 5000 рублей можно спокойно найти гараж в аренду, там и свет будет, да. и Но он будет бетонный, ну, то есть не узнают, такой уж холодный. Когда узнают, а я всегда честно говорю, когда узнают собственника гаража, что у меня нет автотранспорта никакого, ни моторка, ни ничего, ни, ни тем более машины, они говорят, а зачем вам гараж? Я говорю, блин, у меня вот, ну, как его, я буду хранить хлам, ну, вещи свои буду хранить. Uh -huh. И, говорю, мне, у меня не решен вопрос, говорю, мне, в общем, можно сказать, что у них где жить, поэтому я буду жить. В нем. Они говорят, о, не-не-не-не-не, сегодня вы, говорят, будете хлам хранить, завтра вы начнете там пасовать наркотики, говорит, маленькие пакетики. Вот, послезавтра еще что-нибудь, говорят, и, в общем, потом нас, mm -hmm. говорит, собственников гаража подтянут за одно место. Ну, я понял, никто, короче, не да, хочет да, да, сдавать есть, под такие цели. Да, под такие цели люди категорически не хотят сдавать. Просто вот то, чем ты занимаешься, это очень похоже на то, чем я занимаюсь. Я же тоже рось по помойкам, я это все собираю, я это продаю. Я знаю, как это реализовать. Вот, ты, это, ты это продаешь, и ты знаешь, как реализовать. Я это не продаю, я не знаю, как это реализовать. Так и вот. У меня получается, что я коллекционер чужих, ненужных вещей. Как хочешь, меня называть, коллекционер хлама поклонник мусора, ну, и фетишист мусорный. ну вот, вот как хочешь так и называй. То есть у меня получается звено, где, где я должен как бы продавать, оно самое слабое. То есть в, в этой цепи самое слабое звено именно вот. продажа, сбыт. Некоторые вещи, ну я ими владел какое-то время, теперь я могу спокойно с ними расстаться, продать. Я бы их продал, но я не знаю как, кому, где. Слушай, я с тобой общаюсь, вот, ты очень умный человек, ты, у тебя вообще какое образование? Да, собственно, техникум после школы. А на кого учился? Потом на бухгалтера учился. Я его закончил благополучно. Все, но бухгалтером не работал, вообще никак, ничего, диплом, получается, просто лежал и все. Вообще. Ну, у тебя средняя специальная. Среднее да, специальное, да, оно закончено. А так? по поводу саморазвития, там, книги, ты вот как будто начитанный, прям. Блин, Читаешь? я, наверное, нет, я просто, может быть, нахватанный, может быть, mm. ну, от людей, и от, от общения, может быть, как-то, ну, я не знаю. Всего по чуть-чуть, как бы, и получаю, ну, может, шубу раз еще такой уже, как бы. Просто я вижу, что вот тебе нужно бизнесом заниматься, тебе нужно научиться это все продавать, вот, поэтому, собственно, я и пришел сюда, я хочу помочь, в том плане, что научить тебя это все реализовать, продавать, покажу где Добрый. и как. Хочу все вот это вот, чтобы ты вывез, чтобы ты сам это продал, научился продавать, и я думаю, у тебя жизнь поменяется, потому что ты начнешь зарабатывать деньги. А когда ты, ты на, научишься, я сейчас даже какие-то деньги ну, зарабатываю. Ну ты зарабатываешь, но ты можешь в два раза больше заработать. Я тебе объясню все, как, как и что делать. И я вот я вижу тебя в этом деле, вот, в том, которым мы занимаемся. Только тебе нужно избавиться от этого хлама, продать его, научиться продавать. И дальше у тебя все пойдет как по маслу. У тебя и появится съемное жилье на первое время. Ты сможешь деньги копить. И сможешь себе на первое время уже купить какой-то гараж. Потому что гаражи, в принципе, 1500 700 продают нормальные, в которых можно жить, в которых будет свет, тоже будет твой собственный гараж и никто тебе там слова не скажет, что ты там делаешь, живешь или так далее. Просто она избавится от вот этого синдрома накопительства. Слушай, Дим, можешь рассказать вот какие-то моменты? Вот ты же тут живешь, тут ночью всякие пьяные люди ходят, да? Тебе вот как-то мешают жить они? Вот Кто-то приходит пьяные разбираться? Мне не мешают. Пьяные спят или, или сидят где-то, дальше пьют. Угу. Ты просто рассказываешь. Мешают что... трезвые, вороватые люди. Ага. Трезвые, абсолютно трезвые, вменяемые, четко осознающие, что они делают. Они встают специально ночью, чистят зубы, выходят, чтобы... С одной целью, выходят в ночной город, чтобы что-то где-то стыдить. Ага. Это патологические воры... Их не пугает ни битье, ни подсрачники, ни, ни персовка перцов, в лицо. Ничего не пугает. Кто-то стихийно ворует. Угу. Шел него о, еда. Начинаю себе в пакет складывать мою еду, которую мне приносят, которую я здесь дыбанул. Да? Угу. То есть, понимаешь, вообще не считаюсь. Вот. А я здесь лежу, и меня не слышно. Тем а более, наверное, так... думают, тут вообще никого да, нет. Тебя да, да, да, тут да. не видно, ты сидит. Дело там. в том, что еще на многих мусорках, ну сейчас так, в городе у нас, есть такая традиция, там хлебушек кто-то вынес, да, еще нормальный, повесили сюда вот на бак, uh -huh. да, чтобы люди забрали, там какие-то ненужные продукты вынесли, ну жалко выкидывать, повесили на бак, и вот эта фигня висит, короче, висит или лежит, вот, вот, то есть на, на мусорках города Краснодара. Uh -huh. Эта мусорка ничем ни, никакое не исключение. Люди реально думают, что здесь также просто кто-то из добрых людей оставляет еду. Ее можно взять и унести с собой, всего, как бы ничего взамен не положив. А когда я вылазю отсюда и как цепной пес начинаю на них гавкать, они говорят, о, а вы что здесь делаете? Я говорю, да живу, это моя еда, вы куда? Вы выгружайте нахрен обратно. Мне, говорю, люди, вот, которые тут живут, приносят эту еду, а вы у меня тырите эту еду. Кто-то опешил, говорит, о, извини, пожалуйста, и раз выкладывают. А кто-то говорит, слушай, ну поделись тогда, ё я тоже голодая, поделись. Угу. Реально так и бывало даже Ну ты делился, если ну, человек конечно. просил правильно? Конечно, почему нет? Слушай, а вот такие моменты, когда вот, э, кто-то приходил там с тобой разбираться Как-то насильно пытался тебя выгнать Было такое? Здесь? Было, вот тут один тип пришел, говорит Слышишь ты, владелец мусорки, король помойки Да, я к тебе обращаюсь ты, Типа свою морду ворутишь от меня а у него собачка маленькая сидит. Он uh -huh. вышел с собачкой погулять тупо. Uh -huh. И почему-то ко мне подошел в таком напряженном настроении. И значит, начинает ко мне вот так, хватает меня за, за волосню и вот так вот поднимает. Слышишь, ты говоришь, я тебе ушатаю нахер. Uh -huh. А я, за я, что? Я говорю, позвольте, что случилось? Вы меня с кем-то перепутали? Ни с кем я тебя не перепутал. Ты тут uh -huh. один такой типа того, что с кем я тебя мог перепутать? Что у вас тут, дохера что ли? Uh -huh. Ты один гандон тут какой у нас тут поселился, ты моей жене почему замечание сделал, что такое? Ты какое право имел моей жене замечание делать? Я говорю, вы наверное что-то перепутали, вообще не в моих правилах кому-либо кому замечание делать, я даже ребенку не буду замечание делать. Он нашкодил, нагадил, побежал дальше, а я говорю, пойду за ним уберу просто и все. И уж тем более, говорю, взрослой женщине я не мог никак замечание, да и потом на каком, ну, по какому поводу, говорю, я не очень понимаю. Все ты понимаешь, ты тут один, она не могла ни с кем тебя спутать, именно ты. Mm -hmm. Замечание я сделал насчет того, что там, типа, собачка насрала на газоне, а она не убрала, типа, того, что. Mm -hmm. Он стоит, быкует, я стою вообще, отбрыкиваюсь, но как-то получается, что он потом схватил меня вот так вот за бороду. Если еще раз, mm -hmm. если еще раз, мне моя жена пожалуется на тебя, mm -hmm. пи... тебе вообще окончательно. Просто даже, ты не то, что здесь не будешь, ты вообще не будешь. Я говорю, это что, угроза убийством, что ли? Ну да. Как хочешь, так и думай, говорит, ты. Ну самоутвердился. Самоутвердился. Вышел по самому. Я альфа, самец, угу. все, понимаешь, я тут самый крутой. Ну что ты думаешь? Потом он схватил меня за волосы, а я меня терпеливый человек. Мне нравится, знаешь, как вот, доводить, доводить людей уже до, до белого коленя. Угу. Чем вот. это закончилось? Вдруг, как будто кто-то сзади подошел, выключил тумблер. Ага. Он такой, знаешь, выдохнул такой. Не забудь, у него собачка на руках, он да, да. Не, не отпускал, он свободной рукой меня, значит, вот так бил материал, материал, сбрал за, голос, за бороду, короче, словесно, он не ж... а в это время собачку держит, он даже не отпустил, чтобы она погулялась, а подает мне руку, а вообще говорит, ты меня извини за вот это то, что было сейчас, как будто передо мной другой человек, понимаешь? У меня вопрос по здоровью, ну как у тебя, все нормально? Блин, насчет этого я не знаю. Я ну, не... Ни, ни на что не жалуюсь. Я, во-первых, и, и когда еще до, до мусора этих вот, я никогда не проверялся, ничего. То есть я лет 10-15 вообще никуда не ходил, никакие поликлиники. Mm -hmm. Да, лет 15 я не был в поликлинике. То есть никакие плановые перепрививки, никакие mm -hmm. прививки от коронавируса, тем более. То есть я вообще нигде ничего не был. То есть я просто сознательно вообще опускаю, нет, нет для меня медицины, вот нет для меня ничего вот такого только если будет экстренная ситуация там аппендицит или например еще что нибудь то есть когда меня забирают по скорой а по скорой даже меня без паспорта могут поместить ну, в реанимацию да кстати в общем ты нормально себя чувствую вообще на обычно просто люди которые на улице живут у, у них проблемы всегда у кого-то я понимаю дело в том что человек сам себе проблемы создает угу. А ты здоровый образ жизни ведешь, получается? Ну, насколько это можно вообще, на улице здоровый образ жизни? А то, что я питаюсь чужими объедками, где каждый кусок кто-то кусал. Я тоже питаюсь, кстати. Слюнявил, то есть своей микрофлорой, а слюнявил потом выбросил, я потом подбираю, и с его слюнями тоже я все это все ем. Угу. Получается, что как бы, ну вот, то есть ты должен каждый раз думать обязательно. Ты сейчас два укуса сделаешь и оставишь этот кусочек, который чужой ну, другой человек ее. Не будешь до конца доедать. Или ты настолько голодный, что ты даже это готов съесть. Uh -huh. То есть вот так все. Сейчас с едой вообще стало шикарно. Сейчас меня подкармливают, как ты видишь. Uh -huh. У меня еды столько, что я даже ну, другим отдаю. Просто вот реально. Да. Я люблю, я люблю мусорки. И мне всегда с ними жалко расставаться. То есть, вот когда я выхожу из квартиры, да, из мамины, я вот иду в рейд, я вхожу в раж, сейчас а. надо идти домой. А я угу. не хочу идти домой, я хочу еще в соседний район заглянуть, еще там посмотреть, понимаешь. А мать названивает, Дима, ну ты где, хватит уже с этими мусорками, давай домой, сыночка, все, понимаешь. И я думаю, опять домой, какого хера, я сейчас что-то, блин, упущу обязательно, вот это будет на следующей мусорке, а я сейчас вот здесь развернусь и пойду, и там что-то лежит интересное, ценное, понимаешь. И меня всегда вот это типало, дергало. Теперь, когда я пошел жить на улице, вот, пожалуйста, я сижу, у меня своя мусорка. Ну, хотя до этого, кстати, у меня такой мысли не было. Я слонялся из одного района города Краснодара в другой район города Краснодара. Получал, то там, там выхватывал чего-то. Угу. Говорили, чувак, то есть все занято. Все вот эти локации, все эти мусорки, все новые вот эти свечки, тебе здесь делать нечего. Иди по-хорошему, пока ветер без камней, Дергай отсюда. И все, меня так просто технично выдавливают Словами, то есть, ну, там, под затыльниками, там, пинделями иногда. Слушай, ты хочешь что-то в жизни поменять вообще? Хочешь ну избавиться от этого хлама продавать это все да это научиться это мое, зарабатывать это мое я всегда бесцельно проводил время на мусорках или что смотри пробл вижу. проблема в том что ты получается занял городскую локацию это не да, твоя собственность я знаю. и вот как это само захват как минимум да как мы обсудили до этого то что здесь есть две стороны медали два типа людей то есть один тип людей тебя поддерживает говорит ты молодец что ты тут живешь, что ты тут убираешься. Это очень круто, конечно. Ты добрый, ты никому плохо не делаешь того, что ты здесь находишься. Но те э, второй тип людей, которые против твоего местонахождения, то есть они рано или поздно победят, добьются. Победят, да. победят, победят, и рано или поздно они добьются того, что тебя отсюда выселят. То есть те могут кто-то приехать к этой инстанции, я не знаю, кто увезти отсюда. А пока тебя увезут, весь этот хлам возьмут, выкинут в помойку. Совсем и все, механизм, Ты останешься ни с чем. Механизм отработан. И у тебя все начнется с чистого листа. да? Тебя по-любому там... Ну, ты сюда придешь, но здесь уже ничего не будет. Нет, тут нет, будут злые люди, не... грубо да. говоря, там с копьями и выгонять. Да, я сюда и не приду, наверное. Зачем То есть я это сюда? просто вижу, что будет так в будущем. И ты вот ну ты должен быть к этому готов. Я хочу просто, чтобы ты этого избежал. Ты сможешь бабки зарабатывать, откладывать и, по хотя бы для начала купить себе какой-то гараж. Просто заниматься любимым делом, вот как я это делаю. Я же Видосы снимаю на YouTube, я показываю, как я на помойках зарабатываю, то есть я в этом специалист, и я типа могу тебе рассказать, как это делать так, чтобы выжать из этого максимальную прибыль, потому что без денег никуда, вот ты видишь, ты остался на улице, у тебя даже гаража нет, а ты так сможешь заниматься тем, что тебе нравится лазить по помойкам, все это собирать и реализовать, а не копить. Понял? Понимаете? Слушай, а как ты думаешь, сколько, вот, на сколько денег у тебя тут бутылок? Вот, именно бутылок. Вот не на знаю, сколько? Ну, может около тысячи всего. Тысяча, да? Всего лишь тысяча. Всего тысяча? Да. Это тысяча сложится из 500 бутылок ценой по 2 рубля каждая. Вот тебе тысяча. Чтобы тысяча получилась в кармане, нужно 500 бутылок сдать. А металла на сколько? Вот смотри, получается... Килограмм сто, это будет тысяча семьсот, да? Угу. Если сто килограмм я наберу здесь, чермета. 1700 всего. Понимаешь? Слушай, вот допустим, если бы у тебя были деньги, ну, ты бы снимал какое-то жилье? Нет. Ты бы все равно на улице... А снял? зачем мне? Я бы квартиру бы снял, Но, а потом... Ну, Зима, скоро. А потом... Нет. Нет, еще раз говорю, нет. Типа можно... Жилье есть у моей мамы. Я там прописанно живу. Мне этого хватает. Ну, ты домой не хочешь вы вернуться. Дело не в этом. Я люблю мусорку и все, что с этим связано. Угу. Поэтому Просто зимой же, холодно. Я, я себя чувствую мусором, ты не понимаешь, что ли? Почему? Мусор. Я себя ощущаю мусором. Я мусорный человек в прямом смысле слова. Я Ну я тоже. Ну вот. Я мусор, я никому не пригодился за 50 лет. Никто на меня за 50 лет не позарился. Понимаешь, я человек мусор. Я мусор. Так ты должен. Меня зря родили, понимаешь, зря, а, зря меня воспитывали, зря меня кормили. Я мусор, я хлам, понимаешь, который вот ждет своей утилизации, все. Я пока живой еще, да, пока я типа человек. Ну ты прям крест на себя ставишь. Ты перспективный вообще, вот у тебя по-любому все получится. Тебя надо, чтобы желание а у тебя мне появилось. ничего не надо, чтобы получалось. Ну типа ты... Я целеполаганием не занимаюсь У тебя есть цели на жизнь какие-то? Целепол... Нет, конечно там типа на машине ездить зачем Не надо Нет. когда-то хотелось но это все прошло и все эти вместе с годами молодыми все ушло понимаешь вся вот это вот все желания все какие-то стремления Ну не знаю видимо как-то плохо хотел слабо хотел ну да, когда цели нет на жизни, это печально. Вообще, вообще. Так что тут с этим вообще, это у меня просто такой случай уникальный, наверное. Понимаешь, у меня все как бы одно к одному, одно к одному. Мое внутреннее мироощущение вот в этом пространстве вообще, да? Вот Как я себя чувствую в обществе, среди людей, что вот ну, ну, ну, мне неуютно, да, что я там себя мусором чувствую. Вот. И все прочее. Ну, вот если бы ты, допустим, месяц зарабатывал бы... 60 тысяч рублей вот куда бы ты их тратил вот просто представьте о кармане сейчас 60 тысяч куда бы ты их потратил да нет но ну купить надо например что мне нужно гараж купить ну вот вижу а вот жиль... у тебя и цель, мне жилье не нужно понимаешь обычная потому что везде везде у меня будут вот такие рамочки вот какие-то линии за которые нельзя заходить но вещь, значит я нужен гараж ты готов к этому или нет ты хочешь зарабатывать? Я готов к гаражной жизни. Все. Ну вот. Вот, это, вот это я готов. Вот, например, если найдется человек, хозяин этого гаража, я привык именно к таким размерам гаража. Он для меня самый комфорт. Ты готов, в общем, двигаться к какой-то цели? Ты как ты думаешь, ты целеустремленный? Я думаю, что нет. Думаешь, нет? Думаю, что нет. Во-первых, я вообще никогда цели никогда не ставил. Я плыву как... Но мы сейчас определили, что у тебя цель, это тебе нужен гараж. Правильно? Хорошо, давай так. Мне нужно жилье. Мне надо себя куда-то прятать. Да. Мне себя надо куда-то прятать. Мне надо где-то... Чтобы никто не мешал тебе. Где-то сохраняться надо. О, я тебе все объясню, покажу, где продавать. Как? И ты сможешь нормально зарабатывать и уже сможешь деньги откладывать и копить на свой город. Не, ну учитывая, ты что это, касает, это будет касаться сохранения моей жизни, да. 5 тысяч в месяц, да, если бы я, я просто за, за, за железную коробку столько платил, например, 5-6 тысяч в месяц, 6 тысяч это 200 рублей в день, просто за, за ерунду. А так как она сохраняет мне мою жизнь я там живу, это уже совсем другой подход. Конечно, я осознаю, что это вот, совсем я Вот совсем только, не, так, не только так мы и будем делать. Вот. Да. Это первый этап, который у нас будет. В следующей серии ребятки мы сдадим все бутылки, все банки, чтобы у Димы уже появился какой-то бюджет, какие-то денежки. Потом приедем к нему на помойку, набьем сумки Диминым барахлом с помоек, который он вот это вот копил все. И поедем на барахолку. Там я его буду учить все это продавать. Потому что Диме не надо вот этот хлам копить. Ему этот хлам надо продавать и зарабатывать деньги. И идти к какой-то цели, допустим, купить, к примеру, свой гараж, потому что он в квартире вообще жить не хочет. А тем более уж ее снимать. Он хочет один быть королем, вот этим главным в своем доме, в своем жилище. Поэтому первая цель у нас, естественно, снять ему для начала гараж. вот, Чтобы он хотя бы там жил, а не на улице. Спасибо вам за просмотр, ребятушки. Пишите ваше мнение по поводу Димы в комментариях. Также пишите ваши пути решения его вопроса, потому что случай уникальный. Мне, кстати, очень тяжело вот, э, дается вот, э, с ним коммуницировать, потому что он иногда, знаете, как будто переключается. И идет уже в обратную сторону, как бы уходит в защиту и не хочет вообще ничего делать. Но я-то вижу картину в целом, понимаю, как ему нужно помочь и так далее. Вот он просто многого чего еще не понимает, и я попытаюсь ему, его всему научить. Зарабатывать на помойках вот это вот, чтобы он на улице не жил. И он в принципе э сможет зарабатывать на помойках тысяч по, даже по 50, по 60. Но для этого, конечно, нужно приложить много усилий. Встретимся в следующей серии. Ребятушечки. Помоечка кормит, ребятки. Ауф. <свист>